Хотите, чтобы Яндекс вам платил за настройку метрики? Без проблем! Смотрите видео до конца и начинайте зарабатывать на том, что раньше делали бесплатно. Привет, это Мария и Новости Digital. Раньше бонусы начислялись в компаниях только с ключевыми целями посещения страниц, JavaScript-события, e-commerce-покупка или звонок. Теперь достаточно указать любую цель метрики в качестве ключевой, чтобы в следующем месяце получить бонус на счет в Директе. За их использование можно получить на счет 4% с оборота компании. Когда вы назначаете ключевые цели, это сигнал системе, какие действия на сайте наиболее важны для вашего бизнеса, ориентируясь на них. Алгоритмы оптимизации смогут приводить пользователей, которые с большей вероятностью выполнят нужные действия. Кстати, Яндекс советует указывать реальную ценность достижения цели. Остальные условия получения бонусов за ключевые цели остались без изменений. Их три. Счетчик метрики, указанный в настройках компании с ключевыми целями, должен фиксировать минимум 50% рекламных визитов. Доля целевых визитов по ключевым целям должна составлять до 70% от всего рекламного трафика в аккаунте. Бонусы также начисляются за рекламу мобильных приложений и конверсионные стратегии. А с 10 февраля в рекламной сети можно будет отключать показы на всех площадках, кроме главной страницы Яндекса. Ловите три совета по ведению рекламы в РСЯ. Автоматизируйте закупки, чтобы не тратить время на рутину. С настроенной стратегией оптимизации конверсии не придется регулярно проверять список площадок. Алгоритмы директа проследят, чтобы места показа отвечали целям компании, Они а эффективные площадки отсеивались автоматически. Удалите площадки из списка запрещенных, чтобы оставить клики и конверсии на привычном уровне. Если в текущих настройках ваших компаний уже есть площадки Яндекса, то 10 февраля показы на них прекратятся. Чтобы не исправлять каждую компанию вручную, в интерфейсе можно по кнопке убрать площадки Яндекса из списка запрещенных и оставить работу компаний без изменений. Заранее проверьте статистику и обновите список запрещенных, чтобы вручную управлять площадками. Блокировать сайты можно прямо из отчета по площадкам после анализа конверсий. На странице «Статистика» в отчете по площадкам выберите площадки и запретите их в выпадающем окне списка действия. Обычно такая статистика накапливается после трех-четырех недель активных показов в сетях. Если у вас остались вопросы, задайте нам их в комментариях. Поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!